То, есть, ну, то, что я же да, интуиция внутреннего Да, интуицию начинает развивать те, у кого вот эта вот штука под названием я есмь проявлена как-то немножечко больше, чем у всех остальных. Тогда у человека начинает срабатывать интуиция, когда некий третий голос, есть голос разума, есть голос выживаемости физической, есть голос физической выживаемости социальной выживаемости, простите, что а есть. А что голос, разума. голос разума это у нас социальное сознание. Голос выживаемости это у нас подсознание, голос эффективной человеческой коммуникации это у нас сверхсознание. Есть еще, еще одна, один голос внутренний, да, тот самый, который идет вот отсюда из я есть и говорит о том, что нужно лично тебе, а что лично тебе не нужно. При этом при всем он опирается не столько на потребности подсознания сохранить энергию, выжить. Он учитывает, но это не самое главное. Не столько на потребности сверхсознания приобрести опыт, причем всякий. Сознание все равно какой опыт приобретает, приобретать. Не только к голосу разума, который говорит, что в данном случае этот опыт можно приобретать с точки зрения безопасности, а этот опыт приобретать нельзя. У Я-Есмь есть своя задача, каждая душа сюда пришла зачем-то. Одни учить, другие учиться, одни приобретать специфический опыт, другие приобретать опыт вообще, все зависит от личной персональной задачи, которую, кстати говоря, неплохо было бы знать, тогда не надо будет разбрасываться. Таким образом, вот этот интуитивный голос, он как раз вот эту свой личный опыт, индивидуальный опыт души, он через интуицию, через вот эти интуитивные подсказки и проявляет, он и демонстрирует, если есть, конечно, у человека ощущение интуиции. Можно вопрос? Сейчас еще за минуточку. Так, подключили Виталий, выключите, пожалуйста, свой микрофон. Да, пожалуйста. Да, пожалуйста, вопрос. Да. Что если на уровне ментального тела происходит вообще расфокусировка То есть нет доверия, очень много информации, угу. и ты уже не понимаешь, где угу. вот это доверие, потому что разные источники говорят о разном, и ты угу. вроде бы все перепробовал вроде и тому, и другому, они противоречат угу. друг другу за счет того, что очень много информации. Что угу. тогда происходит? Значит, в этот момент происходит следующее. На уровне каузальной между каузальным и ментальным телом должны быть жесткие связи, каждый опыт должен находить свою, свое отражение, свою картину мира. Свою картину мира. Когда очень много информации, она всегда пожелает найти определенное определенное подтверждение в опыте, не находит, происходит некое ментальное отомление. Два варианта. Либо она ищет этот опыт, то есть у человека появляется внутреннее горение приобрести какое-то новое знание, причем не в теории, а именно на практике. И вдруг начинает куда-то тянуть, желание перемены мест, желание изменить работу, желание завести другую семью да, или, или напротив расстаться со своей семьей. То есть у него происходит желание перемен, потому что обычный быть, обычная социальная жизнь, она дает только ограниченный объем опыта. А когда ментала становится много, он начинает требовать опыта больше. При этом при всем будхиальное тело оно здесь регулирует сам процесс. То есть если есть, например, много понятий и жестком понятия, в будхиал вписаны относительно что есть хорошо и что есть плохо, каузальное тело пойдет за инструкцией за разрешением туда. оно скажет: вот ментал у меня хочет подтвердить вот такую такую такую-то информацию или опровергнуть ее какой опыт я могу дать. И здесь относительно приобретения нового опыта и относительно этой информации, будхиал даст четкое указание, это хорошо или это плохо, это разрешено или это запрещено, это грешно или это не грешно. То есть все зависит от уровня информационного включения. Будхиальное тело при этом руководствуется не своими собственными предпочтениями, поверьте, а у него их нет. Будхиальное тело предназначено не для того, чтобы вам помогать, а для того, чтобы взаимоувязывать вашу жизнь со жизнью остальных людей. Если вы по ценностям и убеждениям с другим человеком совпали, то вы можете быть уверены, вы в безопасности. Если не совпали, такой уверенности быть не может. Будхиальное тело никогда не существует само по себе. В сознании каждого человека Будхиал это слепок слепок общего коллективного разума, в котором явно прописаны основные ценности и убеждения всех людей. Основные ценности убеждения вашего культурного слоя, основные ценности убеждения вашей социальной ниши, вашей касты, основные ценности убеждения вашей семьи, и все это как вот такой вот многослойный пирог находится на уровне будхиального тела. Там эта информация, она опять же очень мощна, но достаточно проста. Мы живем в дуальном мире, и там этот принцип дуальности очень жестко записан. Разрешено? Запрещено? Хорошо, плохо, ценно, неценно, разрешается там с точки зрения духовно, духовно недуховно, то есть исключительная дуальность. Поэтому ментальное томление в случае обогащения информации имеет два выхода. Первое, оно начнет получать новый опыт, то есть от будхиала придет разрешение и Клузал скажет, поехали, все. Нам разрешили, без дали. Или будхиал запретит, и тогда ментальное тело начнет забывать. А забывать оно сможет только одним единственным способом, если астральное тело перестанет давать ему энергию. Значит, чтобы оно перестало давать ему энергию, его надо сжать, то есть ему должно быть страшно давать энергию не на то. Появляются дополнительные страхи, в ментальном теле это ненужное с точки зрения всей системы информация обесточивается и, соответственно, стирается постепенно, потому что то, что не живет, то умирает. А жизнь это энергия. Понятно? Таким образом, в, нашем, в нашей системе сознания мы выделяем три основные блока подсознания, сверхсознание и между ними социальное сознание. Изменяя свое бытие, изменяя свое мышление, работая по развитию своего сознания, мы начинаем от простого к сложному, то есть от энергетических тел к информационным, от подсознания к сверхсознанию. Почему? Потому что если наше тело не будет здоровым, если нам не будет хватать энергии на наше обучение, у нас ничего не получится. Значит, нам нужны инструменты, нам нужны механизмы, чтобы наше тело давало много энергии. Да. А почему же тогда так происходит? Почему запрещается давать достаточно энергии на обучение? Я только что объяснила, потому что есть в будхиальном теле запреты. Этому учиться Но... нельзя, это опасно, это запрещено. А Чего он решил, что? Потому что оно существует не само по себе, оно эту информацию получило от культурного слоя, который называется эгрегор. Есть эгрегориальный слой, он достаточно мощный, информационный, давлеет над бытием и сознанием всех людей. Как раз на будхиальном теле они все и представлены. Там очень жесткая иерархия, там очень жесткие информационные структуры. И будхиальное тело человека, повторяю, это слепок всего эгрегориального мира. И не волос, что называется, с головы не упадет без его решения. На уровне будхиального тела прописаны религиозные догматы. На уровне будхиального тела прописаны правила жизни в вашей социальной среде, в вашем профессиональном сообществе. В каждой профессиональной касте свои правила? Свои. Пади наружу. В вашей семье были свои правила поведения, до да, чего можно, чего нельзя. Иногда бывают такие мощные, такие жесткие, что потом они навсегда остаются в сознании. Да, вроде взрослый человек уже да, свой собственный опыт должен иметь, а все еще живет родительский опыт. И, тем не менее, все, это идет в вред. Оно может идти во вред, может Конечно. идти на пользу. Да, все, все зависит от насколько раскрыта вот эта вот вертикаль, насколько раскрыта кость. Потому что если я есть раскрыта, она, что называется, рано или поздно, она переборет, она перемолотит. Но основная задача будхиального тела и эгрегориального слоя сделать так, чтобы она не раскрылась никогда. Зачем это надо? С одной стороны, это принцип естественного отбора. Чем сложнее будет человеку, тем больше уверенности, что до финиша доберутся лучше. Это с одной стороны. А с другой стороны, для любого эгрегора, для, любого, для любой эгрегориальной структуры, человек является ничем иным, как источником питания, вернее не он сам а его эмоции, и никогда не будет рассматривать эгрегор человека как индивидуальность, а лишь как батарейку энергетическую, которая приносит ему определенный вид эмоций, тем, которым эта эгрегориальная структура питается. Например, религия буддизма питается позитивными радостными эмоциями, а религия христианства наоборот, эмоциями низкими, эмоциями угнетения. Они так заточены просто, да? они так запрограммированы. Поэтому соответственно все адепты, которые включены в ту или иную религиозную структуру, должны доминирующе испытывать те эмоции, которые, которые нужны эгрегору. Правильно? А как заставить человека испытывать определенный вид эмоций? Сформировать его ментал и каузальное, каузальное тело, то есть его мышление и его опыт специфическим образом, чтобы он думал о плохом, чтобы он размышлял о грустном, чтобы имел только негативный опыт и самое главное, не желал приобретать другой. Значит, у него должно быть астральное тело ограничено, по эфирке должно быть огромнейшее количество бяк, то есть болезней, да, на которые он будет обращать внимание, потому что где внимание, там и энергия. Вот буддизм, несмотря на то, что он питается только позитивом, я вас уверяю, делает то же самое. Надо, чтобы Адеп испытывал только положительные эмоции, значит, он должен иметь определенно структурированный ментал и точно также же определенно сформированный каузал. То есть только позитивный опыт и на ментале только позитивные конструкции. И самое главное, он не должен хотеть приобретать какой-то другой. А да. почему одному человеку Грегор дают добро на учёбу, а другого это препятствие, это связано с религиозными Это связано с очень многим. Во-первых, от того, какого уровня эгрегор, у них очень жесткая иерархия, где эгрегор рода стоит в самом низу, а эгрегор религии в самом верху. Поэтому чем выше команда, из более высокого источника дается команда на разрешено и запрещено, так она и исполняется, Например, ваша семья совершенно не против того, чтобы вы учились, да? а общий религиозный эгрегор, доминирующий на этой территории, говорит, нет, это вредно, это может нанести ущерб, вред. Почему? Потому что этот индивид перестанет отдавать мне эмоцию, эмоцию такого качества, которое нужно мне. Опять же, степень включенности человека в ту или иную эгрегориальную структуру. Чем глубже включение, тем больше эгрегор руководит твоей жизнью. Руководитель предприятия включен в него больше, чем простой рабочий. Большой, простой рабочий имеет право на личные интересы, то есть пиво попить после работы, например, там с друзьями в пивном баре футбол посмотреть. Директор себе таких вольностей позволить не может. Да? Не потому что у него пиво не хочется или футбол не любит, а потому что у него на это просто нет времени. Его предприятие занимает большее количество внимания, которому приходится ему отдавать. Поэтому все зависит от степени включения. Поверьте, мы живем в таком мире, очень плотном, очень информационном. Почему? Потому что людей у нас очень много, и если их не контролировать, мы будем иметь Майданы и, и, и, и все такое прочее. Поэтому, чтобы люди не ходили туда, куда им ходить не надо, и не хотели того, чего им ходить не надо, информационная структура в виде эгрегоров должна быть очень жесткая, очень системная, очень структурная. И невозможно выйти из подовой эгрегора и тут же не вляпаться в другой. Вариантов будет всегда очень много. И мы, понимая это, что невозможно обрести полную эгрегориальную свободу, ставим перед собой совсем другую задачу. Невозможно и не надо. Сейчас я договорю, и будет вопросик. Невозможно и не надо. Мы должны с вами сделать таким образом, чтобы эгрегоры, с которыми мы контактируем давали нам то, что нам нужно, на взаимовыгодных условиях. Не надо оттуда от него убегать. Эгрегоры могут дать много чего полезного. Надо просто правильно с ними контактировать на том договоре, который нужен вам, они. А не им. А для этого нужно знать, как существует структура вашего сознания раз, как существует и на каких условиях и на каких правилах существует структура эгрегора 2, что такое договор 3. И каким образом вы и эгрегор обязаны будете его исполнять четыре всего -то. И вот этому всему мы с вами будем учиться. А вот теперь вопросик. А к эгрегору я так ну, не очень понимаю, относится ли физическое состояние. То есть ну, болячки, болезни. Нет. Это не эгрегор, эгрегор это, это, это информация. Это информация это, это. это прежде всего идеи. Идеи болезни нет. Есть идеи здоровья. здоровья. Да. да. да. Поэтому называется она медицина. Да, идея здоровья, гигиена, медицина, да, Мы я вас очень прошу, да, можно в перерыве, обсуждение в перерыве. Но, но медицина не интересует, да, ты все равно болеешь. Смотрите, медицина она не дает возможность вашу, вам выздороветь. Объясняю почему. Любой эгрегор, это информационная структура, которая ставит перед собой два, две цели, выжить и выжить как можно дольше. Скажите, если все будут здоровы, медицина выживет, но ну, логика подсказывает, нет, она будет выживать только когда все будут больны. Значит, не заинтересована медицина, чтобы вы были здоровы. Медицина заинтересована в том, чтобы вы лечились, а это разные цели. А кто заинтересован в том, чтобы вы были здоровы? Только А еще близкие. Так, близкие, прекрасно. Близкие заинтересованы, чтобы вы были здоровы, то есть ваш род. Поэтому источник здоровья можно получить не в медицине, а только в своей семье, только в своем роду, ну и, конечно, на земле, на которой вы живете, потому что это единственная сила, которая, которая заинтересована в том, чтобы вы продолжали ее носить. Вот. ну об этом мы будем говорить на своем занятии и в своем время. Сейчас мы сделаем с вами небольшой перерыв. Проветрим, отдохнем и потом уже продолжим практически в зарете Люди в интернете,